Друзья, и снова всем здравствуйте. Вы зашли на канал по покеру, и сегодня видео будет касаться очередной нарезки э, туры этих раздач, где мы пошли во банк э, Дело в том, что предыдущее видео мне, в принципе, понравилось. Оно меня настраивает на позитивный, позитивный настрой, придает, а это необходимо как раз игрокам в покер. И, я так думаю, создам плей, плейлист, который будет называться «Мир позитивного покера», так сказать, э, где, в принципе, ну, как вы, как я могу заходить и получать приятные такие эмоции, приятное хорошее настроение. но а вкратце давайте расскажу. Сегодня у меня была. Ну, я имею в виду вчера, началась сессия, она закончилась в 2 часа 28 минут. Был интересный турнир. Я когда глянул сколько количество игроков, конечно, просто сначала не поверил. Дело в том, что. 23 758 игроков участвовал в данном турнире, это просто вдумайтесь, 23 тысячи, почти 24. Вот на том предприятии, где я работаю, находится 10 тысяч людей. И вот это, можно сказать, 2,5 завода играла в этом турнире. Был очень напряженный такой турнир, конечно. Но, тем не менее, нам удалось в нем занять 489 место. Uh, вход на этот турнир составлял небольшой всего лишь за доллар 10. Ну и как видите вы у меня полностью результаты турнира uh, на данном слайде. И мы, друзья, давайте отправляемся все-таки за тем позитивом, о котором и была в начале. Hi there, Maxim. You did Mm. Друзья, и вот так у нас закончилась удачная сессия, в принципе, нам пришли два вольта, и оказалось так, что у другого игрока оказались короли. Но здесь, я думаю, что шансы на выигрыш он небольшой, нам нужен был всего лишь один валет или, в принципе, собрать какой-нибудь стрит или каре, но этого не было и поэтому покинули. Турнир на 489 месте, в принципе, с чем себя я поздравляю. А вам спасибо за внимание, что вы досмотрели данное видео. Желаю вам удачи, всегда оставаться на позитиве. Заходите в гости на канал по покеру, а мы увидимся в следующем видео. Пока.